Хотя, опять же, антицеллюлитный массаж, он никоим образом не влияет на причину образования жира. Это очень поверхностное воздействие, которое дает очень краткосрочный результат. И, ну, естественно, это не то, что нужно женщинам. Это никак не связано ни со здоровьем, это никак не связано с, с какой-то гармонией вообще, в принципе.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 Это хирургическое вмешательство, которое меняет состояние организма. И если он к этому не готов, то этот физический стресс может вылиться в абсолютно ну, непредсказуемом. Как, как это отразится на здоровье? Поэтому эти способы не гармоничные, тем не менее, ими пользуется очень большое количество женщин. Да? То есть эта услуга востребована, и денежки они туда идут.